Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на апрель 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака зодиака. Начнем мы, пожалуй, с Венеры, ведь 3 числа она переходит в ваш сектор работы и здоровья в котором будет находиться несколько месяцев. Это очень долго для Венеры. И это связано с тем, что в мае Венера будет разворачиваться в ретроградные движения. В апреле начинают проигрываться те события, которые будут привлекать много вашего внимания в течение нескольких месяцев. И эти события будут так или иначе связаны с вашим, режимом дня, сна, питания, с вашим здоровьем и с организацией труда. Венера ⁇ это планета, которая дает возможность больше отдыхать в контексте ее прохождения по сектору работы. Это планета, которая дает возможность зарабатывать больше, но при этом тратить меньше усилий, чем вы привыкли. Так что можно сказать, что вы входите в такой новый этап в своей жизни, который продлится несколько месяцев, и этот этап будет связан с определенным облегчением в плане интенсивности работы в вашей жизни. Сразу после перехода Венеры в сектор работы и здоровья она начинает делать благоприятный аспект к Сатурну в вашем секторе финансов. И... Это период, когда вы можете начинать новое деловое сотрудничество, которое будет приносить вам доход. Это могут быть новые форматы работы, которые тоже принесут хороший результат в виде финансов. И в целом то, что ваш управитель, Сатурн, перешел в ваш финансовый сектор, будет давать определенный акцент на поиск новых способов заработка, а также по, поиск нового подхода к финансам. И если раньше вы были больше заинтересованы в том, как развивать себя в поиске э, себя э, и свой, своего имени, да, вы формировали свой имидж, то сейчас вы сосредоточите свое внимание на финансах и на работе. И апрель в этом плане очень важный для вас месяц. 4 числа Меркурий соединяется с Нептуном в вашем третьем доме. Это может создать некую путаницу в общении и во взаимоотношениях с родственниками. Это неблагоприятный день для покупки техники, а также для поездок на небольшие расстояния. Желательно в этот день не отдавать машину на ремонт и не покупать, не продавать автомобиль так как опять-таки день может принести очень много путаницы. 5 числа Юпитер и Плутон соединяются в вашем секторе, в вашем знаке. И на самом деле это очень важное соединение в 2020 году, и оно будет повторяться еще два раза. Помимо апреля Юпитер и Плутон будут еще два раза соединяться. И это соединение может дать начало нового цикла в вашей жизни, который связан с вашей социальной активностью. Также это соединение может дать вам большой интерес к темам зарубежным. Например, вы будете чаще посещать другие страны, вы будете интересоваться другой культурой, религией, в целом этот аспект дает вам возможность повысить свой авторитет в работе и в ваших повседневных делах. 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш сектор финансов, а также сектор творчества. И на самом деле этот аспект может дать импульсивные траты на детей, либо на развлечения. И нужно очень внимательно подходить к финансовым решениям в этот период, ведь этот аспект дает желание действовать импульсивно, непродуманно и не совсем синхронно ситуации. То есть некоторые действия могут выпадать из контекста, быть нелогичными, и это будет создавать определенные трудности. Поэтому нужно стараться. Действовать продуманно в этот период. Начиная с 8 по 11 число, Меркурий будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну, вашему правителю И будет затронут сектор вашей личности и сектор общения. Это очень хорошее время для того, чтобы проявить свою компетентность, показать свой авторитет. Это хорошее время для работы с информацией, для общения, для поездок, для бумажных дел. В целом этот период очень эффективный, очень интенсивный. Кстати, можно покупать технику и автомобили на этом аспекте. 8 числа будет полнолуние в вашем секторе карьеры, достижений и планов, целей на ближайшее время. Это все говорит о том, что на самом деле апрель это ключевой месяц в вашей карьере, в вашей жизни, который во многом определит ход дел на ближайшие несколько лет. И в апреле будут происходить долгосрочные тенденции, но полнолуние только подчеркивает значимость этого месяца и показывает, что вы не только будете начинать что-то новое, но и сможете извлечь пользу из проектов, которые начали ранее. Это возможность получить результат, завершить что-то удачным образом и перейти к следующим задачам. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте к Херону и Лилит. Это может дать вам суетливость, и суетиться вы будете по поводу финансов, темы семьи и недвижимости. Это может быть период выплат каких-то, которые вам нужно совершить. Это может быть период, когда вам нужно приобрести что-то важное для дома, срочно, и вы начинаете суетиться. В целом, этот аспект предупреждает, что эмоции нужно отставить в сторону. Это проблема всего месяца, и это связано с тем, что в апреле очень выделено лилит. Она соединяется с планетами, делает точные аспекты. И Лилит — это как раз-таки точка, которая связана с нашим бессознательным, со страхами, с какими-то вот скользкими ситуациями, которые могут выбить нас из колеи. Поэтому важно находиться в фокусе в апреле месяце, в остальном все будет хорошо. С 11 по 27 число Меркурий будет стремительно проходить по вашему сектору недвижимости. И это даст возможность очень быстро и легко решить все дела, которые связаны с вашей семьей, бумагами, недвижимостью. Это хорошее время для того, чтобы оплачивать по счетам, для того, чтобы навести порядок в документах. Это хорошее время для интеллектуальной работы на дому. В целом, этот период даст вам возможность ощутить себя более комфортно, более уютно, благодаря тому, что вы будете очень быстро и легко находить нужную для вас информацию. 14 по 15 число Солнце будет в квадрате к Юпитеру и Плутону. Это может дать вам необходимость решать какие-то важные финансовые вопросы, связанные с Опять-таки недвижимостью, семьей. Это может быть трата на семью или на дом. Это период, когда вы будете проявлять лидерство в этих вопросах. Вам нужно будет проявить инициативу и вложить свой труд, свои усилия в какой-то вопрос, чтобы он принес результат, принес пользу. 15 числа Меркурий будет в соединении с Лилитой Хироном в вашем четвертом доме. Данное соединение может дать некую зацикленность, фокус внимания на теме, опять-таки, жилья, недвижимости вашей семьи. Как видите, эта тема фигурирует очень активно в апреле, скорее всего, вы что-то запланировали важное в этой сфере жизни. И данное соединение тоже предупреждает, что эмоции нужно отставить в сторону, и только тогда вы сможете извлечь максимум пользы и результата из той ситуации, которая сложилась. 18-19 число — очень благоприятные дни в плане работы, семейных дел и финансов. В этот период Меркурий будет делать благоприятный аспект к... Марсу и Венере одновременно. Это дает баланс между вашими планами, целями, желаниями и возможностями. Так что старайтесь планировать что-то действительно важное, конструктивное на этот период. Многие вопросы будут решаться очень легко и э, с большой пользой для вас. 19 числа Солнце переходит в ваш сектор, который отвечает за э, отдых, развлечения, детей. И сразу же Солнце по 21 число будет делать напряженный аспект к Сатурну, вашему правителю И это может говорить о каких-то самоограничениях ваших, когда вы будете добровольно отказываться от отдыха ради какой-то работы, либо это могут быть финансовые траты на отдых. Скорее всего, у вас будет возможность либо отдохнуть и потратиться на эту затею, либо в место отдыха хорошо поработать. И, скорее всего, вам нужно будет сделать вот такой выбор. 23 числа будет новолуние в вашем секторе эмоциональном, который связан с детьми, хобби, творчеством, с людьми, которые близки вашему сердцу. И это новолуние поможет вам как-то по-новому организовать свой досуг. Это новолуние даст вам идею, мысли, что нужно не только работать, но и отдыхать. И вы можете себе уже это позволить. Также это новолуние может сделать акцент на ваших взаимоотношениях с детьми и, в принципе, на теме эмоционального контакта с другими людьми с 25 по 28 число меркурий будет в напряженном аспекте к юпитеру плутону и сатурну это достаточно вот такие напряженные дни в плане финансов могут быть траты опять-таки на жилье, на родителей, на семью, это период, когда лучше добровольно не решать какие-то важные дела, связанные с имуществом. Если что-то, скажем, назрело, то нужно будет приложить усилия и решить этот вопрос. Но сознательно на эти даты лучше не планируйте, так как они не являются благоприятными. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем знаке. И это очень важный для вас разворот, который тоже повлияет на события ближайших нескольких месяцев. И поэтому я на эту тему, конечно же, сниму отдельное видео. Так что не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новинки. 26 числа Солнце соединится с Ураном в вашем секторе э, детей, хобби, творчества, отдыха, любви. В секторе романтических отношений. И это соединение действительно может дать вам какие-то незабываемые эмоции. Или же вы просто сорветесь с места, или неожиданно для себя будете выбирать, обдумывать свой отпуск. То есть в целом вот ваши мысли будут направлены в эту сферу жизни. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте ставить лайк, это очень важно. А также пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!